Я вам сказал, я человек, живой мужчина, живорожденный. Обращайтесь ко мне только так, не так иначе. Подвел к тому, что она пытается Творца атаковать. Вот она сразу, раз, и в отказ пошла. Я она аннулировала протокол полиции. В мое время бесценное, можем делать оферту. Я не скинул оферту, и будем судить человека, мужчину. Она должна быть один килограмм поладить. А тут он решил включить тему живых. Я просто не ввязался в процесс. И все получилось. В отсутствии петента Леонида. Не, человек-мужчина. Вы можете его указать делать? Спасибо, я постейл. Есть присутствует человек, любой мужчина. Кому это адресовано? Вы Кому мне? Человеку, мужчине? Да. Решение суда. Удовлетворяется. Вообще непонятно. Аннулируется, то есть отменяется протокол? Или как это понять? И опять же, зашел на сайт, нету такого дела. И вот что решила судья. Аннулировать протокол по маске. Дело прекратить. Взыскание тоже аннулировать. У меня чел челюсть отвисла. И спасибо тебе за твои уроки. Спасибо, спасибо. за свидания. благодарствую здоровья всем. Антон Здравия, это Леонин из Молдавии. Не знаю как и почему, но только сегодня было заседание суда по тому видео. Должно было быть заседание суда, но было только оглашение в итоге приговора. Приговор оглашала та же судья, которая была на том заседании по видео, которое было. И она аннулировала протокол полиции. Короче, насчет последнего волеизъявления, что я написал, я там и там подкинули им контракт, в случае, если она... Не исполнить волю, тогда суд лично, она должна будут не один килограмм палладия, 950-й пробы. Наверное, это повлияло. И спасибо тебе за твои уроки. Потому что если бы не увидел твое видео, вряд ли бы я выиграл это дело. Спасибо, брат. Сегодняшнее, что было в здании суда. Много на молдавском, но в конце там переводится совсем другая. Нормально переводят, и тебе будет тоже понятно. Обратил внимание, что эта комната не зал заседания, который мы тогда делали. И стол, где находится судья, не имеет пьедестала, знаешь. И получается, как на твоем видео, типа, ровнее, так сказать. 24 день ноября 2022 -го года. И сегодня в часть дня было назначено заседание суда Северин и Насчет маски, штраф по маски. Подошла секретарь и сказала, что судебное заседание, но ну, сейчас где-то действительно час-две, ровно, не больше, не меньше. И получилось так, что подошла секретарша и сказала, что заседание уже было. Непонятно, когда и что. И сказала, что сегодня просто будет объявлено решение судей. Состояние да? непонятно. непонятного адекватного ответа или так. И он не получил, и ничего не понял. Наверное, сейчас кто-то подойдет и что-то скажет. А возможно, это связано с моим последним более Где Я скинул в оферту, что в случае, если сегодня она возьмет на себя ответственность и будет судить человека, мужчину, то тем самым она себя обязывает, себя и в суд города Аркей. А если будет протокол? Обязательно. Так, меня спросили, если мне нужен переводчик. Ну, очень странно. Здравствуйте. Я хотел очень.. Кого сейчас вызывают? Для кого будет оглашена вся эта вот? А, э... Не, я человек, мужчина. Рогожа это физическая персона. Это не я. Ее Спасибо, я постою. Скажите, а в чем задержка? Упаздывай. А кто? Северин? Странно, мне непонятно. Вы сказали, что заседание уже было. В отсутствии персоны, что ли, было Это заседание? Когда? 26 октября было заседание без никого. Она так посчитала нужным. А почему не поставили в известность физическую персону? А в связи с чем тогда было на сегодня заседание? Вообще непонятно. Ну, это смахивает на мошеннические действия со стороны, наверное, судей. Или как это понять? Простите, а я не понял. Вы сказали, что присутствует сейчас Рогожа? Вы можете его указать делом? Иссанция 2020 года, компания с президентом и шеф-подчинением судьектов, британская среди них, Евго Арнона еще одни чрезмерные монструозные спектакли были творить в при виноват за а именно, по 60-й по традициональному по в нас на 05%, 07 și 15, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 10, 10, 60, 10, 10, 19, 10, 10, 40, 15, 10, 20, 10, с... Суд да, а э, огласил решение суда. Да, я хочу услышать, то то мне понятно. Суд огласил решение суда резолютивную часть, э, рассмотрел э, в, в составе председателя еще Великого Северина, секретаря Алена Бойко, Абриан для с участием констатирующего субъекта Дмитру Белчиву в отсутствии петента Леонида. Ругожа. А его не было, его вот, да. было рассмотрено. Так Решение он, суда да? удовлетворяется обжалование, поданное Ругожа Леонида. А, в смысле, Ругожа Леонид выиграл этот процесс, да? Как это? удовлетворяется, удовлетворяется, Дело закрыто. удовлетворяется, удовлетворяется, удовлетворяется, Прочес в Белпарк в виде удовлетворил протокол, номер протокола и э, решение констатирующего субъекта, э, обж, э, вынесенное на основании э, 13 13.11, э, в котором был признан виновным совершение правонарушений, предусмотренное статьей, статьей 76 ПРИМ, часть 1 года, кодекса о правонарушении. Аннулируется, то есть отменяется протокол да. э, оба, о правонарушении э, и решение о, наказ, о взыскании с 18.03, а также прекращается э, дело о правонарушении закрыто, дело закрыто. Закрыто. Закон не по мотивом указанным выше в, в решении. Угу. Э, решение с правом обжалования в Апелляционную палату Шинел 15-бедный срок да, посредством... Я а... Понял. Посредством я вас услышал. Да. Да. Спасибо, за свидание э, Мне не надо, я подписывать не буду. Вы, вы поняли, вы, да, вы меня не поняли. Вы сейчас заставите подписать физическую персону Рогожи, я им не являюсь. Я им не являюсь. Я вам сказал, я человек, живой И мужчина, еще... живорожденный. Обращайтесь ко мне только так, никак иначе. Подписывать не буду. Да. Да вот мне, мне перевели о вашем решении. Я понял, что перевела. Я здесь просто вел видео-аудио о вашем решении. Вам спасибо, благодарствие, здоровья всем. Если вы хотите сейчас выявить физическую персону, ее здесь нет. Я еще раз вам объясняю, что вы меня поняли правильно. Переведите. Здесь присутствует человек, живой мужчина. Вы сейчас в живому мужчине хотите передать какие-то документы, чтобы я понял. А то мне непонятно. Кого вы сейчас идентифицируете? Вы можете послать и ваше решение на адрес персоны письмом простым. Ну Дело в том, что мое время бесценно, вы сейчас не ее просто отнимаете. Или вы хотите принять моих условий за каждую минуту, сколько стоит мое время? Можем сделать эффект, если вы не против. Кому это адресовано? Да Вы Кому мне? Человеку, мужчине? Да. Живому человеку, мужчине, конкретно, да? 18. 18 вам. Пишите Где? А, а и... где здесь написано, что Раскрейте. живому человеку? Да, да мне вас рассказать. Не, не буду ничего подписывать. Высылайте это на одну с персоной. Я подписываю, ничего не буду. Просто ввел да. да. видео-аудиопротокол. Благодарствую вам. Да. Здоровья. Ну, вначале было непонятно, теперь все понятно. Они когда получили мою последнюю фирку, последнюю волеизъявление, третье по счету, там было написано, что если она сегодня проведет заседание, то она должна будет возместить мне потраченное время и средства в размере одного килограмма палладия 950-й пробы. Ну и она, и не только на самый и судархей. И она в том числе. Наверное, так, если бы пошло бы дальше, то и шудархей должен был бы мне дать один килограмм, и она. Ну, замечательно. Антон, благодаря тебе за, за науку, за учение, за подсказки. Всем здоровья, всем благ, все. Там видео все есть. Это было вчера заседание. Вот я тебе говорю, я получил... От них письмо, что будет заседание, но когда пришел туда, я объясняю видео. пришел туда, а там оказывается уже только оглашение. И уже только в конце я понял, почему он нас понял. Ну и тоже говорит о том, что если бы она решилась осудить, то они должны бы мне отдать по килограмму палладин. Это было в моем волеизъявление. Поэтому они так вошли, типа было заседание без персона 26 октября, Оглашение было вчера. Вот так. Действительно, благодаря твоему видео я и выиграл этот процесс, и много я понял. Благодаря твоему видео там есть комментарии. И тоже много информации получилось из комментариев других. Конечно, у меня еще много вопросов. У тебя есть там видео насчет... Э, двое ребят там с тобой разговаривали, видео. Правда, там лиц их не видно, я даже не знаю, кто они... Они много информации тоже говорят о том, как, типа, связано с этим, на русском, ЗАГСом. Тоже было бы интересно, ну, пока такой информации в пространстве не нахожу достоверной, но было бы тоже интересно ЗАГС, снять персону или не снять, и как поставить на, типа, насос обеспечение эту персону. Ну, много интересного я там услышал у тебя, но все-таки. Еще раз привет, Антон. Сейчас зашел на сайт инвестиций и посмотрел расписание на вчерашний день. Дело в том, что типа моего дела там не было. У меня было назначено на час дня, а второе заседание для кого-то, там следующее заседание на час пятнадцать. Так вот, на час пятнадцать для кого-то есть, а мое заседание там нет в списке. И секретарь, когда я спросил, когда было тогда заседание в отсутствии персонной типа, Прошлое. Она говорила 26 октября. И опять же зашел на сайт на 26 октября. Там нету никого. Нету такого дела. Тогда получается вывод такой, наверное. И сейчас кину тебе ссылки. Правда, там все на молдавском, не знаю, поймешь ты или нет. Первая ссылка будет с одной датой, допустим. Сам разберешься, увидишь там даты по числам, по числам ты разберешься. Какое что, 26, 10, 22 или 24, 11, 22. Слушай, я сейчас пришел домой, просто открыл, стало интересно, я открыл опять же сайты судебной инстанции, да, и посмотрел, было ли заседание 26 июля, когда есть видео, да. Так, на их сайте получается, что даже такого события, оказывается, и не было. Не зафиксировано. Не... Я говорил, что с сайта пропала дата заседания, блин. А потом, когда ты мне вышел первый раз, я потом посмотрел, что... Типа, оглашение, да, ее решение, есть на сайте. Это я узнал только через тебя, когда ты мне выслал это. Я зашел и увидел, что оглашение есть, решение. А вот дата заседания, когда были, вот по этой информации вообще нету. Вот что я имел в виду. Только видишь, что есть у меня остальное, больше ничего нет. И бумаги, что я им послал, и что они мне послали. Прикольно. Вкратце по данному делу. Данное дело было сфабриковано по доносу судьи, во время заседания которого я не одевал маску, его вызвал полицейский, и мне втюхнули еще один штраф по маске. Получилось так, что я дал на апелляцию, и начался уже второй процесс по делу по маске. Первое заседание было 26 октября 2022 года. Видео у Антона есть. А второе заседание было 24 24.11.22 года. На данном видео вы тоже увидите этот день. Перед началом процесса я понял, что типа заседания было 26 октября. А на 24 ноября назначено только заседание по оглашению решения суда. И вот что решила судья. Аннулировать протокол по маске поданным инспекторатом полиции, инспекторатом полиции дело прекратить, заскание тоже аннулировать, штраф по маске. Ну, вроде так. Я решил сам проверить эту информацию, попросил Леонида, чтобы он мне прислал протокол. По информации из протокола я выяснил номер дела, зашел на сайт суда, скачал это решение. Естественно, оно было на румынском, перевел через Google переводчик И главный мотив – Черный мантий в том, что протокол о правонарушении составлен в отсутствии нарушителя. Такое нарушение допускается, если отсутствие нарушителя при составлении протокола заверено двумя подписями свидетелей. Однако и этот факт не, под... не был подтвержден двумя подписями свидетелей. Мало того, что отсутствовал сам нарушитель при составлении протокола, так еще не было двух подписей свидетелей этого факта что он отсутствовал. Обычно такие протоколы заворачивают судьи обратно на доработку, но они этого не сделали. Они его приняли к производству и провели сначала первое заседание, потом второе заседание в отсутствии, и вот только на третьем вынесли решение, что все-таки усмотрели нарушение и отменили. Ну то есть Леонид говорит, что у него раньше были такие протокола Где он тоже не расписывался, не присутствовал Без свидетелей и все решения были не в его пользу Хотя он доходил до Верховного суда А тут он решил включить тему живых И все получилось Ну да, это ее мотив А в материалах дела там есть бумага Из-за чего начался весь этот процесс По доносу по доносу судьи Где первого находился 1, числа, 1 марта Сейчас я сделаю тоже копию и вышлю тебе. Антон, по-любому, благодаря твоему видео выиграл это дело. Потому что первое дело, которое слушано было 1 марта, я проиграл, не зная всех этих нюансов, не понимая твоего видео. Я его видел, но никак не могла дойти до меня распаковка информации, как это все работает. И в первом деле тоже со стороны полиции тоже... Не было меня также, протокол был оформлен без меня, но я его проиграл и в первой инстанции, и когда был в Верховном суде, апелляционная палата, вернее. Там я тоже его проиграл. Так что только благодаря твоему видео, понимая, как нужно себя вести, только так я выиграл это дело. Я просто не ввязался в процесс. А первый раз я ввязался и в первой инстанции, и в апелляционной палате я тоже ввязался в процесс и тем самым признал себя весь лицом и меня оштрафовали просто. Благодарствую. Мощные благодаря твоему видео, Антон, и комментариям, которые были по твоим видео. Много я читал комментариев, там было очень много подсказок. Так что благодарствую тебе и всем, кто понимает, как все устроено. А вот это четыре бумаги. Вся моя переписка с ними. А я второе видео смотрел, смотрел, думаю, что-то не понятно, что то она так заскочила, что-то продиктовала и убежала. И что-то надо как-то даже ну, не пыталась как-то удостоверить личность, найти там что-то. Думаю, как-то странно она себя повела. Смотри, бумаги читаю, а ты ее это подвел к тому, что она пытается творца атаковать. Ну Она, это, она не они что это такое. Вот она сразу раз, и в отказ пошла. Все, сразу отморожила фальсификацию протокола. Видать, раньше это все у них прокатывало, раз они так делают. Ну, а сейчас вот это все как отрезала. Ну да, я вообще удивился, когда секретарь мне сказала, что... Было заседание, типа, без меня 26 октября. У меня чел челюсть отвесла. говорю, блин, если я им скинул сейчас свое волеизъявление, знаешь, и эфирту, то они, типа, 26 октября не могли получить это, и за ним число поставят мне проигрыш. И когда она огласила, говорила на молдавском, мол, типа, что я выиграл процесс, я сидел и не понимал, или... Послышалось мне, или я чего-то недопонял, поэтому переспрашивал несколько раз уже, у переводчица, блин. И, выйдя уже на улицу, мне стало все ясно, действительно, не... услышал про Творца, чуть-чуть, так скажем, как помять, короче, чуть-чуть испугались. Еще раз благодарю и спасибо тебе за твои уроки, потому что если бы не увидел твое видео, вряд я бы я выиграл это дело. Спасибо, брат.